Голь на выдумке хитра, а еще она хитрее, если дело касается настоящей голи. Студенты Казанского университета поразили многих своим новым изобретением. Роботизированное устройство, определяющее, настоящее ли грудь у девушки или нет. О том, как обычно курсовая работа привлекла внимание всего потока, расскажем в нашем сюжете. Вы издеваетесь? Сейчас будет немного холодно, но это для науки. Сейчас мы будем изучать вашу грудь, но с помощью вот этих вот рук. Несмотря на то, что Сергей Азамат студенты четвертого курса, но на их изобретение ссылаются больше, чем на изобретение многих профессоров. И пусть пока не в профильных журналах, но научный хайп они уже подняли. Мы писали курсовую работу, и возникла вот такая идея. Ну, в инженерном институте всегда было мало девушек, но учиться нужно, и все студенчество просидеть в лабораториях нам не хотелось. Поэтому мы придумали, как их совмещать. По словам молодых Кулибинах, прототипное название этого аппарата – голландский штурвал. Функционал роботизированного устройства пока ограничивается проверкой на наличие имплантов. Робот измеряет такие биометрические параметры, как асимметричность, упругость, подвижность, адгезия сосков, и в доверительном интервале 95% выносит статистическое предположение. В перспективе разработка будет выполнять скрининг рака молочной железы методом роботизированной пальпации. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Данный функционал будет реализован в их дипломной работе. Сергей признается, что такого отклика от представительниц прекрасного пола было сложно предсказать. Однако двери их лаборатории всегда открыты к тем, кто готов в своей грудью встать на защиту российской науки. Молодые ученые не планируют останавливаться на достигнутом, ведь в отличие от обычных экспериментов, эти возбуждают не только научный интерес. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.